Взоров братцы. Сегодня у нас 13 марта. Выехали. Мы зачистили скобка. Выехали мы на старую местину добить вот этот клочок. Здесь он сколько? Получается метров 10 на 60 Мы его сегодня добьем. А вчера мы были вон там, вон все, покажем. она не работает. Это кто нас выгнал? Вот предыдущее видео, которое вышло, еще не вышло, но выйдет. Нас оттуда нагнали. Что у нас сегодня по плану? По плану сегодня долбим шахтное, шахтное изделие. Дай бог, его было в предоставке. Кстати, мы засняли. Мы сейчас покажем или нет? Так. То, что мы сдали. Но это мы еще покажем. А, но мы в течение попозже вам покажем. Сегодня мы сдали то, что мы нарыли за два дня. Посмотрите результаты. Мы завели блокнотик. Все чеки, буки будем записывать. Отчет держим за каждый рубль. Все, да? Да. Все. А мы начинаем. Всем привет. Привет. Подписчики, приписчики Мы, короче, начинаем И вы начинаете смотреть Не как это, как Женя Бурда буду, да? Не, вы на яйца себе снимает. Точно, я его вот так Ладно, короче, начинаем Металл находить называется. Да. Традиции. Сейчас зададим Филу пару вопросов. Что ты на сегодня думаешь, рассчитываешь найти? Я сегодня рассчитываю не заебаться. Самое Это главное. самое первое. <смех> да, да. Не, ну судя по тому, что мы здесь уже были, ну, да, в любом случае здесь в основном все шахматы. Все эти стяжки, болты, планки, валики, шмалики. Короче, будем находить шахматы. Ну, моя ставка на сегодня килограмм бы 70 жах. А там как пойдет. Короче, килограмм 70, а там посмотрим. Что, что ты, как, ты как думаешь? Лично я думаю, что сегодня мы бахтуем. Килограмм 70, что мы теким, если мы пойдем вот туда. Это может и больше бахнуть, потому что это место непредсказуемое, здесь можно и все что угодно Во-первых, нас больше, по количеству человек, Да. А уставать мы будем меньше, поэтому проходите. это будет Да, погнали А ты что думаешь, персечкой возьмешь Злату, только меню найти? Ну конечно, побольше Златы Злата? Злата, да больше. Да. А серебришки? Злату серебришки. Надо, искать на надо искать в городе. Ну, короче, у нас на сегодня планы очень хороши. Так, у нас находочка. колечко. Колечко-кольцо. Какой-то это. бахромой. Кому выслать? Тут сразу вот эта цепь. А это что такое? На конце? Серома. Макс, закидывай мне. Только это вот эту тут. Бахромушка. Уже сгорело. Чуть-чуть. А, это барашек был, видишь? У -у -у. Барашек был. А, Задвижка. Да да, да, да, Ну все, закидывай. Как крышка жестяная. В ней веса вообще нет, не нет, хотя можно было бы ее и забрать надо весок. Ребятки ходят. Так у нас находка ходили-бродили долго, а вот, что-то напоролись конкретно. Макс, не копать с земли. Толще какая. Закинь, ну обею чуть я Стой, Стой, стой, сами. А, да. Все, Не, нет, Это цепь. Цепь. Да. цепь, да, это цепь. Ребята, это змея. Она, она закидывайте на кофе а и шаю подкинула конечно не это не ахти. подгонял трохи. Ну, а что ты как ты его подкопаешь? Землю. Он углубь идет. Его расшатать надо и все, он да. выйдет. Что-то на вал это, блядь, похоже, но не похоже. Ну что не похоже? Он без внутрянки просто. Большой валик. Ну-ка, знаешь, что? Ну, сейчас уже, по идее, должен его достать. О, ес! Yes. В луночку, а, пальцы суешь, а? <сихонально> Это тебе не к девчинам, так сказать, ссывать. <сих> -лу -лу... ну, луночка ты тут, ребят. Ну, вот Валик что? Ну, правда, он пустотелы внутри нет увала самого поэтому вес гораздо поменьше чем, чем обычно но все равно что нормальный такой валик макс, на камеру сейчас макс подожди Наверное, все тебе придется сейчас пойти выложить Отбегать. думаешь да, весь этот трипет багажник у нас и так на багажник покрутить земли одной килограмм 30 уже Аккуратно пальцы. Блядь. Да, ты аккуратно пальцы. Нет. Я тоже видел, когда пальцы летают. Она ты не оказалась. Кидай, Степ, Степ, что, можешь отнесешь пока? Давай, я пойду пока туда, пора Короче, пока я за водичкой ходил. Пацаны там что-то уже... Кстати, я ключ нашел. Больше на пекаль похоже. Легай, пойдешь, пилю, бля, ребят, что это такое? Ключ от сейфа нужен кому-нибудь. Да этот самый, видите? От Отцепи звено приварено. Может где-то что-то добивалось, что-то хреново. Ну нормально, толщина хорошая металла. Короче, у нас находка. Пленчик. Нацию. Зайду, Аля. Ложи, Макс. далече. У нас удачливая лунка очень копается. Хорошо, Макс уже до недров добрался. Хочет нефть э, добывать. Нефть живет. Да, она прямо уже вот здесь. Бойскот этого. тяжечка любви поломанная да. покажала на нее. 70 69 70 ну, у нас сигнал с недров земли хороший сигнал да что-то не особо, особо? Да, может, не особо потому что не похоже да, нормально Мамочка. давно не попадался бланкер на <свят> Да, бланки хорошо весят да. Как говорится нагружай мне спину нагружай Степанечку, спину <свят> тоннами мои уже нагрузили что <свят> лечим и не так, подожди Все правильно, вы Да тут херня сразу Мало ли. Через полчаса нашли одну находку. Прошли, охренеть сколько. Вообще чуть находок здесь мало на старом месте. один валит. Старый наш товарищ. Часто попадается. В этот раз туда не очень часто попадается, да? Ну попадался часто, когда мы там мониторили. Ну что да, в этот раз мы прошли очень много. Дофига, но это второй рюкзак только набирается. Сейчас уже дойдем до машины. в принципе, Тут осталось чуть-чуть блин. Ну а ты что, устал, блядь? Чуть-чуть есть Да тут Макс, блядь, он уже ноет, говорит Хочу домой Куда вы меня взяли, ребята? Я устал! Вон там можно на линобе полежать Давай, с лежал Да, хорошо уже, чуть-чуть есть весик, блядь Уже нормально Ну что, продолжаем После обихода нашли мы Лаком. Килограмм на А? Хорошая Закидывай. Закидывай, я пришел слушаться. Ушел я до лайбодрона. Ой, холодно. Ч ⁇ -то мне. А вы оставайтесь копать. Так, подведем итоги. Вот этих походушек. Вот полностью вся площадь вот это. Дубито до, до конца. Сегодня... Сегодня, конечно, у нас не очень-то густо. Два валика маленьких. Один большой валик. Плашки, цепь. Вот плашечка. Не, ну по весу сколько? Килограмм сорок, сто процентов. Тут было. килограмм сорок, да. Здесь есть. По времени, конечно, прям хорошо мы. Часа три, наверное, походили. Да, три часа, это сто процентов. Это местенько. Объясни, почему так вот. Смотрите, ребят, почему мы прошли здесь каждый сантиметр. Вот, покажи, вот засними вот здесь. Кто-то понимал, как это все происходит. Вот они, полосы, блядь. Вот они. Чертились полосы. Да. И эта линия проходилась полностью. И так идет следующая, следующая, следующая. То есть э, обходился полностью. Мы где-то не просрали, там, метр, два, три, пять. Вот полоску взяли, прошли. Грядку взяли, прошли, грядку взяли, прошли. То есть всю вот эту территорию, весь пятак в том сезоне и в этом сезоне, в начале мы ее добили. У нас есть второе, вторая площадка Если обратить внимание, вот видите отвал. Там выше есть площадка, она гораздо меньше, но мы ее не пробивали. Ну и сейчас мы пойдем на откосы сейчас туда, откосы да? на освалы. Там посмотрим, вот. вот, примерно мы вам рассказали, показали, что и как. Макс весь... Всю копку сидел на машине. Да, это мы все да, добы добыли. Это мы все добыли. Думаем сейчас, как вот тут поставить. Ладно, идем, короче, ребята.